Друзья, всем привет, появился у меня вот такой мешок с бутылками из-под который мне любезно насобирал один товарищ, в прошлом большой любитель этих напитков. А я хотел сделать и проверить в действии одну очень простую и полезную самоделку, которая какое-то время имела популярность в интернете. И вот появились бутылки, и я решил попробовать сделать и себе. Для начала возьму 9 одинаковых бутылок, а остальные пока уберу. У всех бутылок откручу пробки. Затем оторву этикетки. Так как в бутылках имеются остатки напитка, я решил сходить и промыть их. Для этой самоделки лучше использовать прозрачные бутылки. После промывки я их протираю и оставляю на некоторое время подсохнуть. Займемся пока что крышками от этих бутылок. А именно, надо просверлить отверстие посередине, в моем случае сверлом на 3 мм. После этого берем стяжки. У меня были вот такие, небольшие. Они как раз подойдут. Их надо замкнуть буквально на 2-3 щелчка и обрезать хвостики, чтобы получились вот такие петельки. которые необходимо продеть в отверстия в крышках, так, чтобы петелька торчала сверху крышек и не упадала, если за нее потянуть. Далее понадобится брусок 40 на 40 или 50 на 50, но у меня их не осталось, поэтому сделаю его из куска доски 150 на 50 с помощью ленточной пилы. Очень полезный станок у мастерской. И вот из куска нестроганной доски получился вполне пригодный брусок. Наживляем 4 самореза и прикручиваем брусок к стене. Далее на бруске наношу разметку каждые 120 мм. Затем по разметке вкручиваю не до конца самореза. Вернемся к бутылкам. В них надо разметить отверстие, либо круглое, либо квадратное, чуть выше середины, в которое должна свободно пролезть ваша рука. Затем, естественно, это отверстие вырезаем. Самоделка уже готова, осталось только накрутить крышки с петельками. Получатся такие контейнеры. Нужны они мне для вот этой кучки саморезов. В магазине мне вот так насыпали их в пакеты, и теперь не разобрать, где какие. Поэтому они лежат без дела. Попробую пересыпать их в бутылки и проверить, удобно ли пользоваться. Также для наглядности маркером напишу размеры саморезов. Готово, теперь идем вешать. И вот получилась удобная и бесплатная система хранения всяких мелочей. У меня это пока саморезы. Но я уже думаю сделать второй ряд и насыпать до шайбы гайки и болты. Друзья, вот такую полезную штуку можно сделать из ненужных бутылок.